Малина обладает вяжущим, жаропонижающим свойствами. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Отвары малины употребляются даже от опьянения. В зимнее время малину используют так. Сушеные ягоды заваривают 1-2 чайные ложки на стакан кипятка. Пьют в горячем виде при простудах. После такого приема чая Необходимо лечь в постель и хорошенько пропотеть Ежевика обладает такими же свойствами, как и малина Зрелые и перезрелые ягоды – легкое ослабительное средство А зрелые закрепляют естество, особенно хороши при поносах Листья ежевики входят в состав противодезентерийных сборов трав Ягоды и настой из них оказывают общеукрепляющее и успокаивающее действие Черная с Смородина. Это кладовая витаминов. Водный настой ягод обладает патогонными, мочегонными и противопоносными действиями. Антисептические свойства очень велики. Сок ее, разбавленный водой, используют для полоскания при ангинах, а сок с медом хорошо помогает при сильном кашле. Если ее использовать как витаминное средство, то свежие ягоды, одну столовую ложку, заварить одним стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа и пить по полстакана 2-3 раза в день. Для патогонного, мочегонного и противопоносного эффекта Нужно 20 ягод парить на медленном огне 30 минут в одном стакане воды, не доводя до кипения. Остудить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Лучше всего заготавливать черную смородину в эмалированной или стеклянной посуде с медом. При этом почти не теряется ее целебное свойство. Это правило касается и других ягод. Красная смородина.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 Вкус кислый, свойство мочегонное, жаропонижающее, жажда утоляющее и бактерицидное. Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь. С этой целью клюкву употребляет до еды по 50-100 граммов в чистом виде. Можно использовать морс, один стакан клюквы, размять в теплой воде и Пить в течение дня. Клюква противопоказана язванной болезни. Хорошо сочетается клюквенный сок с настоем шиповника. Клюква хорошо сохраняется в холодильнике и в нужный момент легко приготовить клюквенный напиток. Клюква хорошо сохраняется в холодильнике и в нужный момент легко приготовить клюквенный напиток. Один стакан клюквы размять, залить 1 литром воды, 3-5 минут прокипятить, добавить 2 столовые ложки меда. 1-2 часа процедить брусника по своим свойствам она близка к люкве ее ягоды применяются при подагре артритах для этого ягоды брусники едят в сезон в свежем виде по стакану ежедневно она обладает бактерицидными и противоцинготными свойствами помогает при пониженной кислотности желудка брусничная вода обладает слабительным действием можно приготовить бруснику в собственном соку. Насыпать ягоды слоем 10 см. Утрамбовать деревянным пестиком до появления сока. Затем засыпать таким же слоем не утрамбовывая. Затем насыпать такой же слой не утрамбовывая, Потом слой раздавленных ягод. Сверху положить гнет. Хранить следует в холодильнике. В замороженном виде брусника хорошо сохраняется до весны. Калина. Вкус горький. После заморозков в значительной степени смягчается. Она обладает общеукрепляющими свойствами, содержит множество ценных веществ, помогает при неврозах, спазмах сосудов, гипертонии. Отвар ягод с медом помогает при упорном простудном кашле и особенно при осиплости горла. Вообще нет ни одной болезни, при которой она не помогала бы. Отвар из калины приготавливают так. Две столовые ложки ягод, Растирает в эмалированной посуде, затем заливает одним стаканом горячей кипяченой воды и нагревает под крышкой 15 минут на кипящей водяной бане, охлаждает до комнатной температуры 45 минут, процедив отвар и отжав ягоды. Доливают еще 200 мл кипяченой воды. Пить по одной третьей стакана 3-4 раза в день до еды. Мед добавлять по вкусу. Такой отвар можно приготовить на два дня. Хранить в холодильнике. Можно приготовить также сок с медом. 1 килограмм ягод, 200 граммов воды, мед по вкусу, морс, полстакана сока калины, 1 литр воды, 100 граммов меда. Все эти напитки прекрасно дополняют ваш рацион, дополнят ваш рацион. Запасти калину можно так, законсервировать ее медом, а затем хранить в холодильнике. Достаточно в день съедать 1 столовую ложку ягод калины, чтобы нормализовать обмен веществ и потребность организма в аскорбиновой кислоте.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 Благоприятную погоду. Так рябину можно заваривать как чай вместе с другими травами, а можно с помощью кофемолки приготовить из нее порошок, который обладает пикантным вкусом. Этим порошком посыпаются возможные блюда из овощей и каши. Рябина черноплодная обладает сосудорасширяющими свойствами: 50 мг сока на прием три раза за полчаса до еды в течение 10-30 дней или после 100 граммов плодов 3 раза в день. Сок и плоды хранят при температуре 3-5. Градусов Цельсия в темном месте. Противопоказанием для ее приема является язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, облепиха, вкус кислый, свойства очищать, промывать и укреплять организм. Поздней осенью, когда наступает ее сезон, очень полезно попить сок этих ягод. Так как он очень концентрирован, нужно разводить его кипяченой водой и добавлять мед. Например, на 3 стакана сока, 50 граммов меда, 1 стакан кипяченой воды, полстакана отвара мяты по вкусу. Все это перемешать и оставить на 2 часа в холодильнике. Облепиховое масло содержится в околоплоднике, в самих ягодах и семечках. В домашних условиях его можно приготовить так. 1 кг облепихи перебрать, тщательно вымить. последняя вода кипяченая. Просушить ягоды на чистом полоте давить их в эмалированной посуде чистой деревянной ложкой примерно 4 партии и через марлю аккуратно отжимать сок. Выйдет около 600 граммов сока. Оставить сок на 24 часа при высокой температуре в темном месте. Посуду плотно не закрывать. На поверхности станет заметен более светлый плывший слой. Это масло, выдавившееся из мякоти. Снять этот слой аккуратно, слить в темные бутылочки и поставить в холодильник. Выжимки с зернами околоплодника сначала подсушить на воздухе, а потом Потом досушить в открытой духовке на небольшом огне и довести их до такого состояния, чтобы они крошились под пальцами. Цвет темно-коричневый. Затем размолоть их на кофемолке. Полученный порошок залить 12 столовыми ложками растительного масла. Лучше оливкового. Порошок от выжимок весит примерно 50 граммов. Масло покрывает порошок. В некоторых рецептах указано, что масло нужно брать в полуторном количестве по весу сухого материала. Выдерживает масло 3 недели, периодически помешивая. Затем жидко сливает с осадка. Это масляной экстракт очень концентрированный, можно добавить растительного масла. Согласно другим рецептам, порошок из выжимок заливают маслом пропорции 1 к 4 по весу и выдерживают сначала одни сутки в темном месте около 50 градусов Цельсия, а затем настаивают при комнатной температуре около двух месяцев. Применяется и более простой способ получения облепихового масла. Выжимки, оставшиеся после получения сока, подсушить на промокательной бумаги и разделить все их количество из одного килограмма ягод на три части. Одну часть положить в стакан неплотно и залить маслом. Выдержать одну неделю. Затем опять положить вторую часть выжимок в стакан и залить маслом отлитым из первого стакана. Снова выдержать одну неделю. Тоже проделать из третьей порции выжимок. Таким образом, за три недели можно получить вполне Удовлетворительно по качеству облепиховое масло. Но при размельчении косточек, первый способ, масло будет более концентрированным. Облепиховое масло обладает ранозаживляющими и более утоляющими свойствами. Прием его внутрь полезен больным и ослабленным по одной чайной ложке за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день. Оно препятствует развитию атеросклероза, снижает содержание холестерина в крови. Комментарии для лучшего использования фруктов и ягод. Первое. Ешьте только те фрукты и ягоды, которые растут в районе вашего проживания. Второе. Ешьте их только в сезон. В противном случае вы внесете хаос в организм. Это не относится к заготовленным на зиму сухофруктам и ягод, но касается заокеанских грейпфрутов, апельсинов и тому подобное. Они зреют в южных странах, где тепло, поэтому обладают охлаждающими свойствами. У нас зимой холодно, и они охладят наш организм еще больше. Третье, фрукты и ягоды необходимо съедать до еды, либо делать из них отдельный прием пищи лучше утром. И если этого не соблюдать, можно испортить пищеварение. Четвертое. Сладкие и кислые фрукты и ягоды надо употреблять отдельно. Только при соблюдении этих простых правил вы получите максимум пользы от фруктов и ягод, ощутите их целебную силу.